Самый главный вопрос, а что такое ЛСТК? Ай! Слушай, реально опасно, потому что можно пораниться. Такой материал, такой каркас, где можно применить его везде. Кто не знал, мы богатые. дом из ЛСТК. Привет! С вами я, Андрей Чирова, и сегодня мы поговорим о том, как построить дом из легких стальных тонкостенных конструкций. Мы покажем вам технологию, покажем, на что обращать внимание. Профессионалы в нашем выпуске расскажут, как производятся стальные конструкции. И, конечно же, любые вопросы, которые вы нам зададите, мы вам на них ответим. Смотрите до конца, будет интересно. Погнали! Вот, ну что, сегодня мы поговорим о ЛСТК, и, наверное, самый главный вопрос, а что такое ЛСТ? Прежде всего, это легкие стальные тонкостенные конструкции. Uh -huh. Это дословно перевод. Что из них делают? Куда они применяются? Что это вообще за материал такой? Такой материал, такой каркас, где можно применить его везде. То есть и на многоэтажных зданиях. Uh -huh. Это входные группы, декоративные изделия, верхние парапеты. Также могут быть котельные на крыше, газовые котельные. Скажи, ну а если, например, человек захотел построить дом полностью из ЛСТК? Не проблема. За рубежом из ЛСТК до сих пор продолжают строить. С 1948 -го года это пошла тема. То есть это за рубежом прекрасный. это довольно такая традиционная да. уже тематика. Там уже как бы даже никто и не строит. Ну mm -hmm. я имею в виду строит, но только очень богатые люди из камня. То есть получается все мы, наши зрители, и я. Мы богатые люди, потому что в России мы строим в основном из камня. Совершенно верно. Кто да? не знал, мы богатые. Эй, парни! Вот что я нашел в кармане! вот Ваша зарплата за год! Как я их называю? Конфетти! Вы, получается, в любом случае, проектируя ту или иную конструкцию, вы ее проектируете в специальной программе, и программа, она не дает сделать ошибку Она загорает или желтым, или красным И предупреждает конструктора о том, что он совершил ошибку Если в обычном строительстве, ну даже дом Вы начинаете с чего? Это полный комплект чертежей То здесь первый этап и исключается скоростью, то есть там мы делаем 3-4 месяца проект, а мы угу. делаем за 3-4 дня. Кратное такое уменьшение да. стадии проектирования. И оно входит в стоимость конструкции. А Это сам проект, он что в себя включает? Это стены, перекрытие, кровля, то есть какие конструкции проектируются за 3-4 дня? Есть, организуется фермами крыша, стены панелями организовываются и фермами перекрытия. Давай разберемся, чем конкуренты отличаются от тебя. Самое большое отличие э, погонажники ЛСТК называют погонажный монтаж. Если мы получаем вот такой чертеж и готовую уже со всеми обжимами, со всеми отверстиями и с местами монтажа, угу. то здесь получаем мы просто вот такой чертеж, сделанный в автокаде. И с размерами, какие должны быть размеры в палке. Получается вполне готовый чертеж со всеми маркировками и просто чертеж с обозначением длины, по которому, собственно говоря, непонятно. Еще нужно один чертеж, чтобы разобраться, что с чем едят. Здесь вы, вы видите все готово. Есть, вот она маркировка, вот они, отверстия монтажные, выпуклости и как оно должно монтироваться. Угу. Ответный профиль. Слушай, я так понимаю, что мне а вот что в голову пришло, даже можно по срезу провести пальцем и не поцарапаться. Совершенно верно, да, потому что это заводская штамповка. Отлично, взяли. Профиль, который вставляется в него, он имеет обжим, его видно. Угу. Хорошо. И когда вы его вставляете, получается, то есть усилий совсем мало. Раз и все, и он на месте. Остается ну, только состыковать отверстия угу. и вкрутить саморез. Но ну, есть такое нарицательное выражение, что собирается как конструктор лего. Совершенно верно. То есть ставил, все на своих местах, осталось только вкрутить саморез, и, и, конструкция все, и конструкция готова. А сейчас будет самое интересное, мы покажем, как собираются легкие стальные конструкции, но неправильные, смотрите. Берем профиль, который мы, нам привозят упакованный, но он без отверстий просто выкатанный uh -huh. по линии кровь uh -huh. профиль аналогичный наши uh -huh. но его надо еще дорабатывать вручную вырезать вот то чтобы сюда вставить профиль надо вырезать вот эти вот с образные загнутости Та да да да да Теперь мы подготовили, как бы, затратив при этом много времени. Ну, причем мы подготовили здесь... довольно условно, да, я так понимаю. уже здесь не проведешь. А, ну-ка. Режешься или поцарапаешь. Ай! Слушай, реально опасно, потому что можно пораниться. Ну, вот могут быть неточности, потому что это все ручная работа. Угу. А теперь нам надо вставить. И затратим при этом ну, нормально усилить. Ну и я тебе хочу сказать, ты когда даже вставил, из-за того, что это все вырезано руками, оно стоит неровно. То есть там геометрия соблюдается, а здесь геометрия конструкции может быть не соблюдена. И теперь получается саморез, который мы вкрутим, выпуклость стени, то он будет в будущем мешать отделочным материалом. То есть, когда вы будете прислонять тоже USB или гипсокартон, этот шуруп будет мешать. А здесь есть выпуклость, где он утапливается, и он больше мешать не будет. Если легкая стальная конструкция подготовлена с учетом современных технологий, то процесс монтажа будет а. быстрее, б. безопаснее. Будьте внимательны, когда выбираете профиль для строительства своих зданий, сооружений или просто домов. Все, что вы выдаете в качестве проекта, оно включает в себя проект, поставку на объект и какую-то инструкцию по сборке. Вырисовывается сначала в скетчапе, такая mm -hmm. специальная программа где конструктор видит все в 3D-модели, где ему что и как усилить, что сделать. Uh -huh. Потом конструктор отрабатывает этот проект, и этот проект уже создает, создается файл для, для станка, и он передается на станок. Станок uh – -huh. это ЧПУ-станок, который делает порядка 10-15 операций с каждым профилем, uh -huh. он его маркирует специальным принтером лазером наносится маркировка. Это... Маркировка стадию стройдиса. Да, это универсальный да? номер э, дается профилю, где он имеет свое штатное место. Угу. Единственное штатное. И место. ты настройки не перепутаешь. Что не куда перепутаешь, ставит. потому что там все делает практически за тебя угу. эта программа, это компьютер. Весь процесс от начала до конца это сопровождается не людьми, а программами. То есть попадает файл станок выпускает именно то что нужно потом появляются сборочные чертежи и по угу. этим чертежам как лего собирается там даже ребенок в течение там двух часов разберется что куда вставить и где что прикрыть вов ну что мы находимся на производстве и работаем с чертежами расскажи из чего состоит комплект чертежей и как их правильно читать как с ними разобраться самый основной чертеж чтобы уже видеть это 3d визуализация ага. то есть ты видишь и понимаешь как это будет выглядеть уже в конечном итоге ага. это уже как готовый продукт есть 3d модель что Тогда еще у нас переходим к самому непосредственно уже к самому монтажу ага. на что нужно первое обращать внимание это вид сверху обозначение и номер панелей ага. Это кровельные панели точно. а это панели ага. мы их видим и таким образом мы понимаем с чего начинать? То есть мы видим показать Начинаем с L1. L1. Угу. Берем чертежи. И вот и мы, ищем L1. Да, вот потом получаем L1 с окошком. Угу. То есть получается, там мы посмотрели в 3D-конструкции. И потом мы в плоскости раскладываем каждую стену, каждую крышу, каждый скат. Совершенно верно. Угу. И когда у тебя 3D-модель под рукой, ты уже понимаешь. Вот окно. Вот она, эта панель. Здесь обозначение, это маркировка каждой детали по отдельности. Uh -huh. Она имеет свой индивидуальный номер. Можно будет взять в одну руку чертеж, в другую конструкцию и понять, что куда прикрыть. Конечно. Да. Хочу увидеть деталь ST4. Вот мы видим ST4. Uh -huh. Как читать ее правильно? ST это стоевая, это стоечная. Номер 4. Uh -huh. как, как на чертеже Как на чертеже. Это обозначение... Э самого проекта домик 2 на то метр. есть наш проект называется домик вот да. он здесь обозначен угу. это есть это уже как бы сказать тип конструкции тип ну wall -layout, да, стена, wall layout стена получается это стена l3 Мы то его есть нашли. название профиля название проекта и название конструкции да. все предельно просто друзья возьмем в миниатюре домик Нарежем под него конструкции и соберем, а сборкой будут заниматься настоящие юные строители. Пускай кабанок! Сейчас слушаем дядю Полю. он будет говорить, какую деталь брать и куда ее класть. И быстренько их совмещаем друг с другом, чтобы все попадало на свои места. Ну что, принимаю работу. Шикарный дом получился. Молодцы строители. Вам-то самим понравилось? Yeah! Супер, давай пять. Раз, oh. два, три, четыре, супер! Yeah! <смех> yeah! Сталь. Какие требования к Стали? И производство велосика. Самый первый акцент это Марка Старган. То есть, ну. You know, Вдаваться в подробности не будем, потому что это уже как бы все... То есть марка стали. Да, марка стали. Все это сталь намного жестче, углеродистее. И оцинковка, это покрытие угу. не меньше первого класса, это 275. Угу. А идет такая марка. Класс цинкования, так называемый, он важен для того, чтобы, если вы решили строить дом, вы построили каркас и можете оставить его на какое-то время под дождем, под снегом и продолжать строительство на следующий год, например. Соответственно, ваш каркас, он не поржавеет. С ним ничего не произойдет, и свою да. устойчивость он не потеряет. Вот в качестве наглядного объекта, это на ХДМе, так называемый мир ремонта, там стоит наш каркас уже практически 3 года, и У -у -у. с ним ничего не произойдет. Ну что, настало время взвесить конструкцию из черного металла и конструкцию из легкую стальную. Но я вам скажу так, что 50-й уголок раза в два тяжелее, чем ЛСТК. Поэтому однозначно эта конструкция легче в монтаже и выдерживает большей нагрузки. Рекомендую. Сегодня мы подробно посмотрели, что такое легкие стальные тонкостенные конструкции. Из них можно построить будку для собаки, частный жилой дом, любое здание или сооружение, балкон, веранду, да много чего можно построить из современных материалов. Мы сравнили, как отличаются конструкции качественные и некачественные, какие чертежи необходимы для того, чтобы построить сооружение. Поэтому никогда не забывайте о том, что любая стройка должна начинаться с технологии и заканчиваться технологией. И помните, конечно, что на канале Андрея Чирова мы о стройке знаем все.